по теме ландшафтно-архитектурного освещения, садово-парковое освещение записывать. А если какие-то есть смежные, по поводу ламп, например, также вы можете их задать потом своему менеджеру. Так, добрый день. Меня зовут Кузнецова Вера. Я продакт-менеджер компании Ферон, В зоне моей ответственности садово-парковое и ландшафтно-архитектурное освещение. Сегодня о нем мы поговорим с вами. Также я расскажу о текущем ассортименте и о новинках. И буквально пару слов о нашей компании. Компания «Ферон» существует на рынке уже более 20 лет. В нашем ассортименте более 2, 2500 уникальных позиций. Мы предлагаем партнерскую программу, выгодную для наших клиентов, Плюс с момента основания компания работает по классической дистрибьюторской модели, но также мы делаем акцент и на другие сегменты рынка. Приступим к садово-парковым светильникам. Ассортимент компании с момента основания представлял такую структуру, которую вы видите на экране сейчас. Это несколько видов двухметровых столбов, метровые столбики, позиции на постамент, на столб, на стену и подвесы. Но в связи с тенденциями рынка мы оптимизировали ассортимент, и новинки уже поступают к нам в оптимизированном виде большинства серий, которые вы видите на экране. Это метровый столбик, позиции на стену и на подвесе. Перед вами первая половина ассортимента компании Ferron. Это модели в стиле классика, в нескольких расцветках черное золото, белый, черный, с шестью гранями, четырьмя гранями, восьмью гранями, на любой вкус. Что касается цен, вы видите на экране, это базовая цена. На протяжении всей презентации мы решили добавить базовые цены для лучшего понимания ассортимента. Следующая часть ассортимента садово-парковых светильников – Перед вами стекла различные фактуры, различные виды корпуса с несколькими гранями. Также увидите уже и новинки, тоже представлены на экране. Последняя часть ассортимента — это сегмент средний плюс и в нижней строчке это премиум. Также у нас он пополнен новинками в этом сезоне, о которых я расскажу чуть позже. Хотелось бы отдельно выделить серию Optima. Она у нас представлена шарами из полями полиметилметакрилата различных объемов, диаметров и различной высоты столбиками. Также в этом сезоне у нас новинка — это короткая опора для установки шаров именно в таком виде. Сейчас я вам продемонстрирую, как это выглядит с нашей новой RGB-лампой. Происходит плавная смена цвета Сейчас поподробнее. Вот. в таком виде. Это тоже уникальное решение, разработанное нами в этом сезоне. Вернемся тогда к нашей презентации. Возможность размещения шаров различных диаметров. Новинка этого сезона — светильники серии «Мадрид». Они уже поступили к нам на склад. Модели, доступные на стену, на цепочке и столбики. Модель на стену уже у нас стала хитом продаж в прошлом году, поэтому мы решили дополнить серию модели на цепочке и столбиком. Это полностью ручная работа из скованного железа в черной расцветке. Варианты размещения вы видите на экране. Возможно, размещение как на веранде, на террасе, так и вдоль дорожек, в саду, например. Серия «Полермо» также является новинкой этого сезона. Серия представлена моделями на стену, на постамент, на цепи, а также столбиками. Двух вариантов высоты, метровым и двухметровым с тремя головами. Сейчас я вам продемонстрирую модель на стену. Видите, интересные фактуры стекло, корпус из кованого железа, также это ручная работа. Каждые детали... Отлично проработаны. Подключиваемся. Следующая серия это серия Флоры, Вы, скорее всего, с ней уже знакомы. Это новинки прошлого сезона, и сейчас мы добавили модель на постамент. Они скоро тоже поступят к нам на склад в начале апреля. Вот, ожидаем. Эта серия доступна в коричневом цвете и в белом золоте. Модели на стену, на постамент, на цепи и столбик. Также из кованого железа и плафоны из стекла. Как вы уже заметили, степень защиты всех светильников IP44 сотово парковых. Так и новинка, которая придет к нам в мае-июне, тоже ожидаем уже это серия Ница Включенном виде продемонстрирую. Серия Ница, интересной фактуры стекло, корпус также из кованого железа в черном цвете. Будет доступна также модель и на цепочке. Следующая серия — это серия «Леон». Также ожидаем ее уже в мае-июне, в, в самый разгар сезона. В, виде. А в коричневом цвете, даже больше в таком шоколадном. Интересный очень оттенок. Фактурное стекло дает интересные световые узоры при включении. И цены на новинки, которые еще не пришли, мы указали примерные. Просто для того, чтобы вы могли ориентироваться. Серия Барселона стала хитом продаж прошлого сезона, поэтому мы решили завести ее также в коричневом цвете. Это серия в стиле лофт очень актуальном стиле а, на данный момент. Представлена на моделями на стену, на цепочке и столбиком. А, материал Светильников алюминиевый сплав и плафон из стекла. Следующая серия «Неаполь». Она уже у нас на складе. Серия представлена тремя моделями. На стену цепочкой и столбиком. Прозрачный плафон. Очень интересный дизайн крышки. И серия в черном золоте уже у нас в наличии. Интересные варианты размещения. Можете также использовать его для демонстрации клиентам. Новинка, которая также уже имеется у нас в наличии. Светильник серии Аликанте в двух цветовых исполнениях. В черном и белом золоте. Также вам продемонстрирую сейчас модель в черном золоте. Корпус в форме паутинки, матовое стекло по включенном виде. Светильник может быть установлен как на потолок, так и на стену. Вот, Ландшафтные архитектурные светильники — это следующая группа, о которой мы сейчас поговорим с вами. Хотелось бы представить серию «Сеул», которая уже у нас в продаже с прошлого года и является очень популярной среди наших клиентов. Она представлена моделями на стену вверх, вверх-вниз и столбиком. Варианты исполнения. Серия «Сан-Франциско». Вы ее тоже уже знаете. Варианты исполнения совершенно идентичные, так как это является серией. И она доступна в черном и сером цвете. Материал корпуса алюминиевый сплав и плафон из стекла. Новинки, которые мы ожидаем в мае-июне, это аналоги серии в Сан-Франциско, но в новом исполнении совершенно другой эффект передает стекло. Сейчас мы вам продемонстрируем. Так, образец у меня пока что в сером цвете, но сама серия поступит в черном. В включенном виде выглядит... Также еще один аналог — серия Seattle с матовым плафоном и в черном цвете. Примерные цены также мы вам представили. Это все базовая цена. Следующая серия — техно. Мы с ней точно уже знакомы. Она является бестселлером на протяжении многих лет. Это… Светильники из нержавеющей стали с плафоном из пластика, различных вариантов установки и различной высоты. Продолжение этой серии. Светильники на потолок и на стену, также из нержавеющей стали и из алюминия. Серия Киота, Аналогичные светильники, но совершенно разные дают эффекты. В принципе, тоже вы уже должны быть знакомы с этой серией. На протяжении многих лет все еще не выходит из моды. Интересный дизайн. Серия «Бостон». Представлена бочонками в черном-сером цвете. Они имеются как под ГУ-10 патрон, так и под Е-27. И в июле примерно будет поступление Dash 0704 в белом цвете. Ожидаем. И также ожидаем эту серию в светодиодном исполнении с мощностью на 10 ватт и на 15 ватт. Имеется в виду, что а верх-низ это получается как бы 2 на 10 и 15 ватт это тоже на 2 на 15 В сером и черном исполнении цветовая температура 3000 и 4000 Различный вариант сейчас вам продемонстрируем образец это светильник 2 на 15 получается. Конечно, лучше на стене демонстрировать, чтобы был увиден эффект. Но с появлением товара на нашем складе мы обязательно сделаем фотографии, чтобы было видно, как он светит. Так, и переходим дальше. Варианты исполнения этих светильников. Серия Boston может быть установлена как и в экстерьере, так и в интерьере. Следующие светодиодные светильники в алюминиевом корпусе и в пластиковом корпусе. Dash 103 ⁇ это новинка прошлого сезона. Универсальный светильник с освещением вверх-вниз, в принципе, как и все остальные модели. В бюджетном сегменте, как вы видите, по базовой цене. DH012, DH013 являются хитами продаж, светильники с возможностью регулировки угла, очень простая установка и также варианты цвета имеются как в белом, так и в черном исполнении. Цветовая температура 4000 кельвинов. Как вы уже заметили, большинство архитектурных светильников в нашем ассортименте имеют цветовую температуру 4000 кельвинов, так как она является универсальной и наиболее продаваемой. Варианты исполнения как нескольких светильников в интересные световые решения, так и можно располагать по два, например, или по одному. В интерьере в интерьере, экстерьере также Вариантов массы. Все ограничивается только фантазией. Светильник серии Нью-Йорк с шестью линзами. Вариант свечения вы видите на экране. Материал корпуса алюминий. И также, как аналог, на четыре линзы с возможностью установки двух, трех или более светильников в интересные световые картины. Также простой способ установки, монтирования, имеется в наличии и в черном, и в белом цвете. Цветка ступеней. Эти светильники уникальны тем, что имеют возможность смены драйвера и в то же время светодиодного модуля. Он представлен вот такой частью, которая находится сзади светильника. Возможно, вы видели уже их. И в случае перебоев работа можно свободно заменить. Не нужно какой-то обязательно технической подготовки для этого. Цветовая температура 4000 кельвинов. Материал алюминий. Варианты исполнения. В парках, вдоль дорожек, подсветка ступеней. А это встраиваемые светильники, тоже для подсветки ступеней. В комплекте присутствует монтажный короб для легкости установки. Материал алюминий и цветовая температура также 4000 кельвинов. В черном и сером цвете доступно. И светильники из не менее прочного пластика для подсветки ступеней подходят так же, как для интерьера, так и для улицы. В двух вариантах, в форме квадрата, круга, 3000 цветовая температура. Серия Токио. Данные светильники являются новинками прошлого сезона. Мы их объединили в серию. Вы видите вариант исполнения серии на экране. Это светильники в форме круга двух размеров в черном и белом цвете. И столбики 60 сантиметров. Модель dh 106 также была в прошлом сезоне очень популярна у нас. Архитектурный светильник лучевой для подсветки проемов и создания вот таких интересных световых эффектов. У нас есть два варианта цветовой температуры, а также варианты свечения красный, зеленый и синий. И ожидаем в мае в июне аналог, который будет немного меньше по размеру и в черном цвете. Следующий светильник... Тоже новая уникальная модель, поступление в мае-июне, цветовая температура 4000 кельвинов, цветовой поток 520 люминов, материал алюминий, рассеиватель стекло в черном цвете. Архитектурная подсветка у нас от IP54, практически все модели представлены. DH-401, DH-402 — это серия Лос-Анджелес, которая поступит к нам также в разгар сезона в мае-июне. Два варианта высоты светильников – это столбики на 40 и на 60 сантиметров квадратной формы, и также будет еще и круглые формы. Обратите внимание на интересный цветовой, цветовой эффект, который они создают. Столбики предназначены для установки на землю вдоль дорожек, парках, например, вдоль олей корпус алюминий, рассеиватель стекло. Прожекторы линейные и круглые прожекторы уже присутствуют в нашем ассортименте на протяжении многих лет, и не побоюсь этого слова, мы единственная компания в нашем сегменте, которая представляет такой широкий выбор мощностей, цветовых температур, и, и вариантов свечения, например, зеленого цвета. И, в принципе, я думаю, вы уже знакомы с тем, что у нас есть также RGB-прожекторы, которые не требуют управления контроллера, которые сменяют цвет плавно, самостоятельно. И также у нас есть прожекторы линейные, которые управляются с помощью контроллера. Имеют... Имеет несколько вариантов управления с помощью контроллера. Также требует подключения блоков питания и коннекторов. Возможность подключения с помощью коннекторов тоже нужно уточнять у менеджера, потому что у нас пришли новые светильники, которые дают возможность и свечения розового цвета, фиолетового цвета, переходных, которых раньше не было. Для них нужны будут определенные типы коннекторов. Варианты свечения также видите на экране, варианты подсветки. Тротуарные светильники. В нашем ассортименте имеются светильники как под лампу, так и светодиодные. Тоже различных мощностей. Кроме того, есть и на колышке светильники тротуарные с вариантами подсветки RGB и зеленый, что также является редкостью. Подводные светильники. У нас несколько вариантов подводных светильников, как из металла, так и из пластика. Также есть светильники с парогенератором, которые устанавливаются вместе с блоками питания и создают эффект пара. Светильники для бассейнов, которые управляются и без контроллера, и с контроллером. Также светильники, которые устанавливаются в ландшафтном освещении, например, в ландшафтах из пластика, которые соединены между собой, либо ставятся раздельно. Степень защиты подводных светильников IP68. И насосы фонтанные также присутствуют в нашем ассортименте. Это интересный вид продукта, также, скорее всего, уже с ним знакомы. И варианты подсветки у нас есть как RGB, так и Multicolor. Beltlight. Хотелось бы представить также различные типы ламп, которые подходят для Beltlight и в том числе новинки этого сезона. Это RGB-лампы с плавной сменой цвета и с быстрой смены цвета. Отлично сочетаются с belt-лайтами, которые тоже у нас уже очень давно в ассортименте. Имеются как в бобинах, так и комплектами. Комплектами представлены на 8 метров и 13 метров в белом и в черном цвете. Бобины имеются как по 25, по 50, так и по 100 метров. Варианты расположения баутлайтов тоже ограничиваются лишь фантазией. Можно и даже внутри дома использовать там, в беседках, и на улицах, и в парках. Универсальный продукт. Так, Хотелось бы еще рассказать вам о нашем каталоге, который уже вот-вот выйдет в печать. Уличное освещение 2021. Страницы из этого каталога вы уже видите прямо сейчас. Скоро он уже поступит к нам. Пару слов об акции. Скорее всего, вы уже о ней знаете. Наша акция заключается в следующем. Нужно продать садово-парковые светильники компании «Ферон» на сумму более 100 тысяч рублей за период проведения акции с 1 апреля по 30 июня. И вы автоматически становитесь участником розыгрыша таких интересных самокатов электрических. И розыгрыш, соответственно, электроскутеров будет проведен в июле 2021 года. Так. На этом, в принципе, все. Если есть какие-то вопросы. Задавайте. Сейчас посмотрим в чате, что у нас. Были какие-то проблемы со звуком, но думаю, что уже они исключились. По поводу презентации. так, Эту информацию мы уточним и сообщим вашему менеджеру. Есть какие-то вопросы по ассортименту? По поводу каталога в электронном виде, да, хорошо. Сделаем рассылку. Базовые цены были в презентации по всем позициям. Единственный момент, когда по прожекторам я показывала слайды, там цены были на цветовую температуру теплый-белый. То есть там все равно от цветовой температуры у нас некоторые позиции, цены по некоторым позициям отличаются. И RGB, соответственно, они подороже. Вот. Просто как бы все цены не представляются возможно уместить на слайде. И приводились ориентировочные. Сейчас я вернусь, наверное, даже, чтобы показать, про какие слайды шла речь. Вот, я имела в виду прожекторы и тротуарные светильники. Цены на теплые белые, ну и, соответственно, вот от и до, потому что все цены перечислять, как бы это... Не тема презентации, это больше вопрос прайс-листа скорее. И вот про эти прожекторы. Тоже цены приведены на цветовую температуру 2700. Есть ли еще какие-то вопросы? Так, ну, если вопросов нет или, возможно, они возникнут позже, вы можете их задать вашему менеджеру. Тогда спасибо за внимание. До свидания.